всем привет ребята сегодня у нас новенькое видео вот такое видео хочу рассказать о инкубации перепелов вот сегодня уже начали лупиться птенцы вот не знаю сколько выйдет потому что инкубатор вот эта несушка, оказался почему-то в нем начала прыгать температура Доходило даже до 39 где-то вот так вот не знаю короче ребята почему то ли сломался у нас инкубатор то ли еще что, короче надо будет новый этот инкубатор думать на примете есть уже один инкубатор ну, который я хочу потом вам, когда куплю если его то расскажу о нем вот, сейчас я вам покажу птенчиков первых наших. Со мной тут Рыжий, наш старый кот, уже, слепой. Да, Рыжий? Язык высунул. Да? Ладненько, сейчас покажем вам птенчиков первых. Я вот кофе. Первые ребята птенчики, Насыпали им этой, короче, корма поставил баночку там вот это только, -то только вышел у стеночки не знаю сколько там будет ребята пока короче ребят пока в коробку положил потом понесу сегодня у нас сегодня у нас выпал снег и пока думал решил дома пускай посидят денечек завтра их туда в сарай короче отнесем там еще ребята что-то происходит. Температура у нас 736,4. Пока но, ну, я только их вытащил недавно, вот набирает Температуру сейчас говорим, что там внутри у нас. Ну, пока иски есть, но. Ладно. Не будем открывать сильно чуть-чуть прибавлю так что вот такие ребята дела вот, так что не знаю сколько у нас вывод будет там сколько почти 100 из мы закладывали и пока вот такая часть вышла и еще что там пищит короче ну не знаю надо короче менять инкубатор это сто процентов либо не сушка короче не подходит короче для перепилов я так понял вот в инкубации у нас не было еще этого поворот не знаю, нужен он, не нужен, кто-то с поворотом, кто-то без поворота смотрел ролики, короче, фиг его знает. Возможно, это тоже влияет. И хотим нормальный сейчас инкубатор взять. В, дальнейшем, в следующем видео я расскажу, ребята, о нем. Вот такое небольшое, коротенькое видео записал для вас. Вот. Всем пока. Оставайтесь на этом канале. Ждите новых видосиков.